I don't know. Друзья, Барсик против Рэддэн 2 Это открывает сегодняшний турнир от проекта Антистресс, это паблик сервер, ссылочку на который Вы найдете в описании, но у нас карта Нюк даст, а, нюк даст Хотел сказать, нюк 2 на 2, просто ну привычнее Говорить даст 2 на 2, но нет, сегодня у нас Нюк 2 на 2, и вот они уже Первые контакты через улицу, попытались Сыграть игроки команды красные и белые На самом деле они именно так Называются, команда Барсик Ну соответственно, это команда Барсик Здесь а, без каких-либо ухищрений все так, как и есть Просто красное и белое Понимаете, по-русски написать я не мог Хороший хитшот от Ромы Ромы вот что называется, человек не стал запариваться с никнеймом Просто Рома-Рома и пойдет Мусаев остается один, один против двоих, как вы понимаете Его позиция за красным прекрасно известна игрокам коллектива Барсик И сейчас Барсики пытаются ввести отстрел своего соперника Но пока получается только терять хп на самом-то деле 40 и 49 хп у игроков обороны И 78 у игрока атакующей стороны. Мусаев забирает знак вопросика и остается один на один с Ромой, который уже, кстати, взобрался на девятку. И ситуация, ну, может быть, капитально непростой, да. Особенность. Особенностью, дорогие мои друзья, этой карты является в первую очередь, да, то, что нельзя пройти на рампы. Их просто нет на этой карте. И с улицы, кстати, из-за ангара на точку Б попасть тоже нельзя. Тем временем Мусаев подбирает бомбу и уже направляется на постановку, ну, соответственно, на точке А, потому что точки Б здесь Просто нет. Перестрелочка мусаеву не дают поставить бомбу. 7 секунд до конца раунда. Но тут уже нужно ставить просто доталова. Ставит пакет. Пытается замансить. Пытается замансить... Серьезно? Поставил бомбу и выйти. Лайк, красавец вообще. <смех> не, ну, наверное, наверное, это все-таки рестартнут, я так думаю Ну, типа, даже первый раунд нормально сыграть не получилось а, Ну, ждем, ждем, ждем рестартов или чего И, Или не будет рестартов Просто вот, опять же, последний турнир, который я комментировал Там вроде где-то дали рестарты, где не надо было давать рестарты А где-то же, наоборот, рестарты прилетели... Так, у нас из-за этого вылета Бары не поняли, куда пришел э -э, Мусаев. Мусаев вообще-то в атаке, но почему-то бары показывают его э -э, в оборонительной стороне с Юспом, что примечательно. Ну, матч у нас, кстати, продолжается, дорогие друзья. Я не знаю, давайте я на всякий случай буду прибавлять раунды команде Барсик, потому что, по-моему, есть необходимость в этом. Может быть, конечно, и нет, но все-таки, наверное, стоит. Наверное, стоит прибавлять. Так, и позвольте, на секундочку буквально я пропаду с ваших локаторов Почему? Потому что, на самом деле, как известно, я комментирую Counter-Strike 1.6 с двух ПК И от одного наушники я себе забуду уже ставить, как следствие, КС не слышу все, мод вот теперь замечательно. Слышны взрывы, слышна стрельба. И я хотя бы чувствую, что я хоть КС комментирую, а не какое-то немое кино. Ну что, вернулся у нас, кстати, Мусаев, и рестартов по-прежнему не было. Что, в общем-то, дает мне понимание того, что скорее всего их уже и не будет. В общем-то. Так, ну и за тройки Рома готовится к приему улиц. Кстати, вот хорошо разбивается канал. Там по-любому игрок, а игрок атаки, простите, сейчас испугался. Да, вот, кстати говоря. И он, Рома, вступает с ним в перестрелочку и прострелом все-таки добивает ноу-стресса. Мусаев последний. И столько хп нет девайси, начинает топать, получает прострелы и, не выходя из желтого, практически погибает. Как всегда, наушники забыл. Да, блин, я вот, кстати, когда комментирую именно 1.6, очень часто забываю, что я же вообще-то сижу в двух наушниках, да. То есть у меня, ну, обычные капельки от... Э от одного компьютера вставляются в уши И поверх э, вставляются Вернее, одеваются наушники э, Классические от второго компьютера Ну и, собственно говоря, вот э, Периодически я забываю Одеть те, что выводит мне звук кс -а. Рома, остается один Прострелом попадает в голову, но у стресса И Мусаев его добивает, не отпустив Своего соперника, и того у нас какой Вообще сейчас счет, дорогие друзья, счет 3-1 Но команда красная и белая Пытаются, конечно, не отдать этот матч Но с другой стороны, как правильно написал Андрей в чате Минус мораль Мне кажется, что на первом пистолетном раунде Едва ли не выиграв его Просто так взять и отдать Из-за вылета игрока Это прям болезненная история Как бы не может а, морально-болевое состояние команды оставаться неизменным после такого. Ну, сейчас быстрая перестрелка под желтым, и раунд заканчивается. А, хочу, хочу, дорогие друзья, вам заметить, также респаун террористов немножечко сократили, прям совсем сократили, машины здесь нет, и атака появляется непосредственно прям под ноликом, как и игроки обороны. Их респаун тоже сместили на грибы. Вот здесь, собственно говоря, они появляются. А, нельзя пройти на рампы как с оборонительной стороны, так и с атакующей. Мы можем зайти на радио, но дальше здесь видим просто кругом тупики. Кстати, затяжной раунд. Обычно ребята быстрее друг с другом начинают разбираться. Но сейчас уже почти полминуты прошло. И только сейчас Мусай выбегает. А хороший-то какой выпрыг! Выпрыг, какое дурацкое слово я сказал. Тем не менее, оно полностью отражает ситуацию. Потому что из дымов просто откуда не возьмись, появляется Мусаев. И уничтожает двух соперников. Один из которых вообще находился на перезарядке. Ну, вот это, в принципе, болезнь карты нюк. Ты пытаешься прострелить стенку. И из-за этого, когда на тебя открывается соперник, у тебя уже патронов не остается. Вот. Ну и, собственно, быстренько показываю вам, что у нас здесь. А здесь у нас тоже не очень интересно. Спуститься сюда можно, правда, непонятно зачем. А вот здесь... Вот такая матрица, дорогие друзья Как вы видите, здесь можно даже там что-то просматривать Какие-то пули а, Знак вопросика а, Убивает ноу-стресса, no Мусаев при этом по-прежнему Не вступал в контакты И обладает полным лайфбаром Но, естественно, не обладает теперь тиммейтом И не обладает бомбой Перестрелку нужно выживать как с первым, так и со вторым соперником, который, кстати, находится здесь вместе, что делает для Мусаева раунд ну, достаточно сложным. Однако никто не говорит о том, что он не берущийся. Один хэдшот, второй хедшот, и вроде бы как победа в раунде. Тем более одну позицию отдымил, забрал знак вопроса. 58 хп у Ромы. Перестрелка один на один уже. Ну, все, в принципе, у Мусаева неплохо складывается. Пытается Рома его, конечно, растанцевать, так сказать, и даже не понимает, насколько близко уже подокр... Подкрался его соперник И пара-пара-пам Дорогие мои друзья 4-3 Мусай выигрывает клатч 1 в 2 Бесподобно, как по мне В общем, все уже не настолько уж и очевидно Хотя, казалось бы, сильная сторона Безусловно, здесь это оборона Но реализовать эту сильную сторону Пока как-то не очень хорошо получается у команды Барси Передаю всем привет от Чеса Кто будет смотреть на повторе Пишет Артур вот так вот. Вот такой вот чес. Вот такой вот привет от него. Вопросик в синей тиме. Это девушка, кстати. Вроде как пишет Арту. Ну, здорово. Я знаю, что здесь девушка участвует на этом турнире. Но вроде, насколько мне известно, она участвует вместо адвоката. А, в команде неправда. Но если у команды барсик такое, то это тоже здорово. Это тоже здорово. Девушки в Counter-Strike это всегда хорошо. Это никогда не бывает плохо. Но Устресс тем временем забирает знак вопросика. Рома, Рома. Рома, Рома, Рома Роман. Получает от ноу-стресса, и раунд заканчивается очередным поражением для коллектива Барсик. Вот такая вот припечальнейшая история, а я иначе даже просто и не могу сказать, дорогие мои друзья. Она действительно печально и трагична. Так, и... Да, это действительно Кристина. Это Кристина, я посмотрел быстренько по составам. Ну, Рома-Рома, это понятно, что это Рома, как бы тут даже не нужно ничего придумывать. А знак вопросика, это Кристина. Ну, соответственно, Мусаев это Сулейман Мусазаде. Мусазаде, наверное, правильно -у -у. так читается, да? Вот, кстати, он автор даблкила И Илья э, Зайков. С никнеймом No Stress Вот такие ребята Это если вдруг кто не знал То я вас могу немножечко держать, так сказать, в курсе Но не говорю ничего, естественно, за достоверность имен и фамилий да, Потому что вы сами знаете, в социальных сетях Ну вот, например, если мы посмотрим такие на Кристину да, То она Кристина Милс и я сильно сомневаюсь, что Милс это ее настоящая фамилия Но даже если так, то круто А если не так, то и неудивительно Минус от ноу-стресса, ну, как бы Позиция, а что эта позиция Должна была вообще дать изначально а, Ноу-стресс э, ноу Прошу прощения, как раз таки Кристине Что должна была дать эта позиция, вот лично для меня вопрос э, Выйти туда и начать Стрелять кружником в стену Что-то что чтобы что-то произошло непонятное. 20 хп у Ромы, его позиция в желтом. Ну, может быть, даже и отчасти известна. А может, даже и неизвестна. Но я с трудом представляю, как Рома будет выигрывать такое. Ну, как мне кажется, это не выигрывается. Да и вот эта хаешка должна сейчас все заканчивать. Да? А, да, Рома собирает все силы в кулак. Бьет этим кулаком ли в лицо, но у стресса. И остается один на один с Мусаевым. Которого, кстати, по-моему еще ни разу не перестреливал Рома в рамках этого матча. Это тоже достаточно важная с психологической точки зрения позиция, что не было еще побед в перестрелках, но здесь просто за счет лоу-хп, по идее, должен, конечно, Рома проигрывать, но... Ой, а что это такое торчит у нас здесь из-за угла, дорогие мои друзья? Да, конечно же, ствол. Конечно же, ствол, черт возьми, игрока обороны. А счет у нас тем временем уже становится 6-4. Команда красная и белая врываются вперед. Притом еще и закрепляя свое преимущество, находясь в слабой стороне. Ну, это просто как-то, по-моему, немножко несерьезно со стороны команды Барсик. Где-то хоть какое-то напряжение в матче должно, наверное, присутствовать. А то как-то слишком... Галяменько пока что, простите меня за грубость Происходит Все вот это вот Роман лишается 24 васпоинтов Тут же еще и лишается тиммейта И приятного в этом раунде все меньше и меньше Даблкил от Мусаева Счет 4-7 ну, как-то прям очень и очень серьезно подошли э, Red and White. Особенно, особенно после возвращения Мусаева. Такое ощущение, что он прям разозлился из-за того, что вылетел на пистолетном раунде. И пришел, дескать, показать, что вот если бы я не вылетел, то вы вообще бы ничего здесь не забрали. Ну что ж, в любом случае, будем радоваться за Сулеймана, что игра у него после вылета все-таки нормализовалась. Но пока хочется, конечно, увидеть чего-то более-менее равного. К сожалению, пока равного Counter-Strike команда Барсик нам дать не мог. Проблема в том, что именно э, не могут дать, да, потому что по определенным причинам, так или иначе, но проигрывают перестрелки, проигрывают раунды. Рома в упоре, в мэйне у нас находится... Кристина, давайте буду ее просто называть А то что вот, вопросительный знак как-то негоже, да и некрасив звучит Ну что ж, ноу-стресс no Вышел из желтого Сейчас, по идее, конечно же, произойдет контакт И, кстати, на широком стрейфе открывается под двоих Но достаточно даже Кристины, которая, кстати говоря, и была персонажем Из-за которого погиб Ноустресс. No а именно этот широкий стрейф как раз позволил открыться под Кристину, что ей, в общем-то, даже и не нужно было сильно передвигаться. Ну, давайте, что там у нас дальше-то? Сможет ли Сулейман в этот раз один в два затащить? Уже было такое, но ну, вот сейчас натопал. И потенциально его, конечно, могли услышать. Но я не думаю, на самом-то деле, что его услышали. Но допускаю такой вариант развития событий. Так, ну, под флешку можно попробовать, конечно, открыться. Ну... Но... Не знаю, ну прям очень. Не знаю, 13 секунд до конца раунда. Банально, просто, скорее всего, не хватит времени. Кристина. Ну, замечательно. килл от Кристины в этом раунде. И Барсики, наконец, спустя аж огромное количество раундов, по-моему, 7, если я не ошибаюсь, 7 раундов к ряду Редден Двайт смогли забрать у своих соперников. И Барсики только сейчас забрали пятый. Так, быстренько читаю чатик. Здорово, брат, я тот самый фрич, который тебе друзей... Что-то не очень я ваше сообщение приз понял Но, <laughs> но окей Размен желтым Ну и, конечно, за счет главенства позиции от Рома Естественно, раунд остается за обороной Ну, странно, что ноу-стресс no Вот так на морозе резко попытался зайти Ну, обычно как-то... Это... Внимание, это последний раунд перед сменой сторон В смысле? В смысле в коромысле? Вообще-то играется... 15 раундов, если я не ошибаюсь, а сейчас на 13 и идет 14. Где-то потерялся один раунд, дорогие друзья. Хочу заметить, что один раунд где-то потерялся. Александр, вечер добрый вечер, чатик, шаломчик, всем отличное настроение. По скриптам смотреть не могу, к сожалению. Впервые трансляцию ПКС буду слушать, так что у меня сегодня Knife Radio. Ну это замечательно, радо, приятно, приятно, что вы все равно здесь, даже даже пусть и не видя трансляцию, но хотя бы слыша ее, это дает мне прям очень много äh, позитивных эмоций, что вот даже так меня смотрят иногда. Значит, я не совсем, как говорится, бездарный. отбег а, вас тоже приветствую. Ну, а Сулейман включается в борьбу и уничтожает э, Кристину. Один на один с Ромой. Рома, кстати, по-прежнему Мусаева, по-моему, еще ни разу не перестреливал. но ну, могу уже в этот раз ошибаться. Просто, по-моему, его Кристина только перестреливала, а самому Роме не удавалось. Но это не сильно, опять же, меняет ситуацию. Главное, каким будет итог раунда. В общем, перестрелять, не перестреляет. Это уже дело десятое. Это уже какие-то личные дуэли. Рома... Рома пока, оп, нашел, нашел своего соперника. Но при этом и сам как бы спалился. 20 хп у Мусаева остается, 70 у Ромы. Конечно, перестрелки очень и очень сильно ранили Мусаева. Ну, а по результату, восьмой э, раунд Red and White не удается забрать. И у нас почему-то смена сторон при нахрен счете 7-7. Что? Что? Просто, простите, это такое. Как бы, ну, как бы, ну, хорошо, допустим. Допустим. Ну, типа, обычно я выставляю счет первой половины на экране вместо флагов. Но хочу заметить, что у меня просто там стоят как бы биндики чудесные. Замечательные и красивые. И эти биндики не знают, что может быть итоговый счет первой половины 7-7. Потому что он не может быть. Он просто не может быть. Багануло что-то, скорее всего. Но и у меня есть подозрение на самом деле. Потому что когда... Вылетал один игрок, ну был запущен лайф в начале, вы этого не видели, но это было прям вот совсем перед началом матча, перед тем, как я нажал запись и включил вам кс, так сказать. Там разминка была, запустили лайф, вылетел один игрок, потом он когда вернулся, ну как раз это, кстати, был Мусаев тоже. Он вернулся и какая история произошла? Знаете, какая история произошла? А было написано Раунд дроу, короче Ну то есть ничья в раунде И 0-0 счет так и остался Скорее всего этот раунд и засчитался как 15-й но я такое впервые вижу, если честно Мусаева разобрали на маленькие кубики 73 хп остается он у него стресса Он успевает забрать перед своей гибелью Так, потенциальной гибелью а, Кристину Один на один с Ромой Но Рома здесь, по-моему, должен, конечно, выигрывать 17 хп у соперника Это нужно отстреливать Какой хэдшот! Голова, как арбуз, разлетается в разные стороны в виде красной мякушки. Ну, а барсики забирают восьмой раунд в первой половине. Ой, простите. А, ну, как бы просто эта привычка тут уже от нее никуда не деться. Восьмой раунд обычно кто-то забирает в первой половине, а не во второй. Но что поделать? Ладно, 8-7, барсики врываются вперед на один маленький красивый матч Салам алейкум, Сани, Привет из, а, привет от спавна и гайвера. чем приветствую и передавая ребятам от меня тоже большущий привет. И пожелаем успехов а, в Counter-Strike от меня, чтобы у них все было красиво и чтобы они больше каток побеждали и отрабатывали на них на 200%. А пока что я хочу пожелать отрабатывать на 200% командам, которые сегодня мы с вами увидим. А я напомню, что это 8 команд, с двумя из них мы уже Познакомились, так сказать Впереди нас еще ожидают замечательная карта Даст 2 2 на 2 И также Тускан 2 на 2 Мусаев С Юспича, просто с Юспича добир... Разбирает, короче, Кристину А Рома забирает наустресса Но, но, один хп один хп, Карл Мусаеву здесь, по сути, вообще для победы Особо-то и напрягаться не нужно Но надо как-то, я, конечно, не знаю, что Что нужно придумать с одним хп на девятке Здесь даже с лестницы опасно слезать Собственно, вы по действиям Ромы видите Это даже, даже не думайте, что он хочет Просто потише все сделать и не спалиться Тут при любых таймингах уже и так будет понятно, что девятку он покинул, и ждать его нужно будет из мейна. Но ну, вот, тем более он еще и топить начинает. 16 секунд до конца раунда топить уже придется. Ну и на постановке бомбы по умолчанию бы, скорее всего, Рома погибал бы. Но так или иначе, Мусаев этот раунд выигрывает абсолютно заслуженно. Ну, конечно, во многом, благодаря стараниям но стресса, который перед гибелью своей оставил 1 хп оппоненту. И создал максимально благоприятные условия для а, Мусаева Ну и у нас, опять же, временная ничья 8-8, дорогие мои друзья Мы сейчас дома вместе смотрим О, ну, тогда приятного вам еще и просмотра, дорогие мои друзья Ну, два дигла против Калаша Фамаса Конечно, здесь Калаш Фамас э, при любых раскладах вещей э, В более профитной позиции находится, как по по убойности, как позиционно, гораздо лучше можно сыграть. Но два дигла это тоже, как бы, знаете ли, никто ваншот не отменял с диглов. Да? Ваншот с дигла мы уже с вами, тем более, видели от Ромы, когда он э, во втором пистолетном раунде выбегал из-за плента и просто попал в голову э, своему сопернику. Сейчас вот удается без проблем сбрить э, ноу-стресса. И уже Фомас теперь... Перекочевал в противоположную команду А здесь Мусаев моментально лишает Фамаса и Ромы Команду Барсик Один на один остается с Кристиной Кристина, ну, как-то высоковато Как вот, мне кажется, прострел полетел Не находите ли вы, Кристиночка? Что вас, ваш прострел был куда-то под потолок Вот мне вот кажется так Тут траектория такая была Потому что если бы она ровно, конечно, держала автомат, тогда да. Но она же все-таки Фомас немножко приподняла повыше. Поэтому, ну, там пули летели точно выше желтого. Ну, а Мусаев не перестает меня радовать и не перестает меня удивлять своей э, выверенной стрельбой. В очередной раз буквально в пиксель вешает своей сопернице хедшот. И счет становится 9-8. Но на этот раз уже команда красная и белая вырывается вперед. Чем, в общем-то, вносит... Корректив в происходящее, так сказать, да. То есть в этой ситуации оборона, как бы сильная страна И вот Рома у нас немножко что-то то ли залагал, то ли непонятно, то ли затупил, короче, но Ноустресса смог забрать. Ноустресс четко немножко шлангует, как мне кажется. Не дорабатывает, короче, Ноу-стресс. Эти перестрелки, в результате, вот если бы он в Рому попадал, то Рома бы погиб, и Мусаев без проблем забирал бы Кристину, но этого всего не произошло, по какой причине, как вы думаете? Ну, очевидно, по-моему, да, а по той самой причине, что, ну, просто, да, Ноустресса стресса убили, и он не успел убить Рому. 9-9, ну, интерес, интерес в матче какой-то все-таки прослеживается, да это уже как бы хорошо. Интрига, так сказать, держится Но сильная сторона, опять же, повторюсь, за красные и белое Там еще плюс есть Мусаев, который, как мне кажется, из четверых игроков Находящихся на этом матче Является, наверное, наиболее сильным, так сказать, да Ну и, конечно, в противовес ему здесь находится Рома-Рома Ну и No Стресс вместе с Кристиной, так сказать, на подхвате просто работают не сильно, в общем-то, меняя происходящее. Ну, у и остается 24 хп. Не совсем удачно открылся под Мусаева. Мусаев такие, в общем-то, моменты не сильно любит прощать, как я понимаю. Потому что, опять же, не первый раз в пикселя какие-то уже прилетают. А вот здесь что-то с ним случилось. Что-то с ним стало. Ну, хорошо, что ноу-стресс... No Нет, нехорошо. Хотел сказать, хорошо, что не упал с лестницы, но все-таки с нее упал. 53 хп с диглом открывается. И один раз успевает, по-моему, попасть по Кристине. В общем, 10-9. Да, у нас начинается чехарда. Чехарда замечательная и веселая, что надо признать. Опять же, не будем забывать, что у нас один раунд как будто бы не сыгранный, да. То есть, э, сейчас 19 раундов и идет 20-й. Кстати. Кстати. Кстати, надо же нажать. получается так. Вторая половина. В общем, с этим багом неприятным, я не знаю, на самом деле, что делать. Ну. Но... Как-то вот, как-то так. В общем, сервер думает, что сейчас идет 21-й раунд. Да, и э, он думает, что один раунд был ничейным. Рома. Вот это, кстати, очень-очень красивый хороший хедшот был. Да, соперник фактически, конечно, выпрыгнул прямо на вражеские пули. Но это не меняет того, что Роме надо было еще попасть во вражескую голову. Вот по ноу-стрессу-то не удается попасть. Да, конечно, с запозданием. Но все-таки он его добивает. Однако, не без... Пота не без проблем, так сказать Ну, 11.9 И по экономике у игроков обороны По-моему, там как-то все очень и очень uh, Призрачно и туманно Там все очень нехорошо Ну, я уж молчу про то, что Дефьюз ты здесь не покупаются Потому что они, по сути, здесь и не нужны Но то, что там нет девайсов Пусть даже хоть фамасов Это уже тревожная информация Потому что есть дигл и USP только И этого может не хватить, чтобы... Противостоять двум калашам Ну, как мне кажется, это серьезно Но, с другой стороны, интересный момент Это Мусаев, он спешит зайти в спину К своим соперникам Естественно, топает Естественно, из-за этого погибает от рук Кристины Но Стресс хорошая позиция Но Но патроны в Дигле заканчиваются Крайне не вовремя 12-9 Хорошая попытка, но... но К сожалению, ни к чему не приводящая Напоминаю, что вы, дорогие друзья, также можете проголосовать за команду, которая, по вашему мнению, станет победителем этого матча в чате, а точнее в вопросе на ютюбе. И на данный момент 52% голосов... Голосов? Что это за слово? 52% голосов отдано за команду красное и белое. Что, кстати, не совсем корректно, в силу того, что они на данный момент, в общем-то, проигрывают. Что-то Мусаев растерялся. Да, есть такое, есть такое. Уже был такой раунд, он прочитан. Но, э, не знаю, что-то, да. Действительно, мне кажется, что э, раунды начали теряться благодаря тому, что Мусаев как-то вот... Ну не сказать, что прям спустя рукава начал играть Но явно не дорабатывает до своего уровня Вот сейчас чертовски неправильно, по сути, открылся да Начал перестрелку с одним соперником Слишком глубоко позволив себе зайти 57% у ноу-стресса И один на один с Кристиной Кристина бомбу пытается ставить совсем не там, где надо Ну ладно, здесь, конечно, было просто, просто обычное переключение девайса а, ну, калаш, наверное, должен выигрывать. В калаше заканчиваются патроны. Лолки, чебурек и минус все-таки от Кристины с Дигла. Но как вообще такое возможно, что в калаше закончились патроны? Ну, типа, там это же не Дигл совсем. Это не Юсп. А, это крайне редко бывает, чтобы кто-то купил калаш и забыл к нему купить патроны. А именно так, по всей видимости, и было. А, 13-9. Ну, счет с каждым раундом все менее перспективный для команды Red and White. Тем не менее, ну, как-то, знаете ли, тревожненько. Тревожненько за команду Барсик на самом деле, потому что там два Фомаса, а Фомасы, как вы знаете, на дальней дистанции умеют наваливать. Не кисло достаточно наваливать, а гранатами, ну, не сильно решили пользоваться в этом раунде Барсики. И, как следствие, Рома остается в соло. Однако забирает Мусаева и один на один с ноу-стрессом, и пытается надеяться на то, что ноу no стресс выйдет с ним пикаться, но тут как бы глупо надеяться на то, что игрок обороны пойдет пикать что-то, потому что это как бы а, противоречит вообще чему-либо. Ой, кстати, хороший прострел, то мог сейчас получиться, ноу no стресс понял, чем в общем-то дело пахнет, да, и решил даже немножко отойти. 61 хп против 34, где, кстати, 61 хп мало того, что это больше, так еще и это позиционный большой достаточно перевес, потому что он, собственно охраняет выход, и здесь нужно угадать, за какой каналкой находится игрок, и не угадывает, короче, наш Ромка, счет становится 13-10, мои дорогие друзья, и интерес в этом матче продолжает нарастать, и это хорошо. А, так, привет всем! А, баба Мурат, надеюсь, правильно прочитал, приветствую вас. Два калаша и калаш с Фамасом. Хороший бай, в общем, у игроков обороны В целом и у атаки, разумеется, тоже бай не хуже а, Здесь главное только позиционно как-то хорошо сыграть Нужны какие-то гранаты И вот такой вот, кстати говоря, лаз в окошко через желтый Да я немножко не понимаю просто логики Тут же, тут же абсолютно, дорогие друзья Вот вылезает у нас в окно кто там вылезал, Рома или Кристина Это неважно и второй игрок атаки моментально берет и такой, короче, открывается куда Как вы думаете? Правильно, из скрипа. Ромка забирает ноу-стресса, еле-еле выжив после этого контакта. 16 хп осталось и 14 раунд. Все-таки уходит барсиком. А, так вот, то есть получается, кто-то старается потеет, чтобы по беспалеву вылезти из желтого. И тут же тиммейт такой открывает скрип и говорит э «Эй, мы здесь, чекните позицию у скрипа». Странный мув, но что есть, то есть Дигл и USP против двух калашей Дигл промахивается, а зато Рома с калаша не промахивается И по результату у нас открывашка под Мусаева Который ну, с не самым сильным пистолетом Однако, конечно, это лучше, чем, например, Глок Хотя вариативно все вариативно. Ну, Рома уже на девятке. Естественно, позицию Мусаева не сразу, кстати, можно оценить. И не сразу можно понять, где он вообще здесь есть. Здесь лежит дым, не обращайте внимания. Именно поэтому Кристина сейчас не стала стрелять по сопернику. Потому что дым мешает. Ну, в общем-то, учитывая то, где находится сейчас дым. И что соперника просто тупо не видно нигде. Можно было понимать на самом-то деле, что соперник запросто может находиться именно в этой... В этом облачке, так сказать. Ну, что, собственно говоря, и было. Мы получаем матч-пойнт, дорогие друзья. 15-10 счет на данный момент. И барсики в одном шаге от прохода в полуфиналейку, дорогие мои. А, Кристина минус ноу-стресс. Мусаев 1 в 2. И либо он вытаскивает, либо команда отправляется в нижнюю сеточку. А команда отправляется в нижнюю сеточку, дорогие мои друзья. Рома, Рома ставит хэдшот и счет 16-10 приносит победу команде Барсики. С Барсиками мы с вами, как я уже говорил, увидимся в понедельник. А команда Red and White, ну, только если дойдут до гранд-финала. Вот мы с ними встретимся еще раз, но опять же, если дойдут до него.